их там классифицируют, считается, что есть в одной в Кагью существует 30 классов гневных духов или 27 я уже не помню а в нигме считается что их там до 52 которые могут вселяться в человеке в человека и они есть тантра которая объясняет там вот эти классы духов и так далее можно ли каким-либо образом с этим справиться конечно Найдите свой голос, который разговаривает в вашей голове. Найдите тот, который разговаривает вне вашей головы и ругается. Скажите своим голосом тому, кто ругается, скажите ему, пошел ты, и дальше несколько раз матом. Скажите, вон из меня, я тебя ненавижу, пошел ты, не хочу тебя слушать. Это... Также, если вы почувствуете, что это где-то в вас находится, постарайтесь это из себя выбросить, выгнать или вытолкнуть. Делайте 3-4 раза, особенно это делаете или выполняйте перед сном. Будете это делать перед сном, вас отпустит 100%.